В зеркала я на себя гляжу, Недостатков массу нахожу. Я бы переделала свой нос, А он меня нервирует всерьез. Под глазами синева всегда, Будто и не сплю я никогда. Бледная, как в одеяле, моль. А фигура — давняя мозоль. Волосы отдельный разговор, Три пера мой с детства приговор. И во рту работает дофига. Ну, на этом вроде все пока. А посижу еще так, посмотрю, что ж я на себя так говорю, Ну, подумаешь, широкий нос, В ароматах главный виртуоз. бледность кожи благородство, знак. И фигура. Какой не мрак. Три пера красиво причешу, и всерьез у зеркальце спрошу, кто теперь на свете всех милее, Кто всех обаятельнее, виднее. В зеркальцу в ответ лишь улыбнусь, я красотка, вы не согласны, а ну и пусть. Девочки, девушки, женщины, милые. Любите себя, цените себя. С наступающим Вас весенним праздником!